Это жопа, жопная, жопа жопная. Жопа, жопа, жопа, жопа. Оп, еще одна. И знак, конечно же, в меня приплетит. Я в арматуре застрял. Я не хочу респавниться, у меня такая красивая раздолбанная машина. Ага, иди отсюда. Дурак. Блин, он еще и в другую сторону. Он не работает! всем здорово, чуваки! Это, как вы могли заметить, снова ГТАшенька, вот, записывалась она в тот же день, когда и ролики из предыдущего видоса, если не смотрели, посмотрите, и залетел мне под тот видос один интересный коммент от Сойли. я надеюсь, я правильно прочитал, и на него я отвечу в конце видоса, а так, всем приятного просмотра, погнали, а я пока допью свой чайок, который так умно на меня смотрит А, ну тут сразу тачка какая-то нормальная ну как сказать, ну, как сказать, нормальная. Такая же, как у тебя Можно? сейчас, но а, у меня даже... она не прокачанная. даже там, да? Да, это было на превьюшке на эту карту. Оп. А, там еще надо именно вот в дырке пролететь Смотри. в букву D. Слышь, там надо в букву D залететь. Если нормально. Да, налево. Так, я понял, я тоже налево, потому что это как-то глупо в букву Д залетать. А, может, обогдеть, на... может, на... эти штуки прозрачные? А, да, они ломаются, слышь. А, они ломаются, окей. Только не, не спамьтесь, пожалуйста. А поздно. Штуки, не а поздно. Блин, еще пролагивает эту Маляску. Блин, что-то хорошо. Развью, развью, развью, развью. Да он все прокачанный, тихо, ты, они отрезались, слышь. О, спасибо. А, это фу, ну, я знаю, что. Класс. А. Смотри, смотри, чекай, как я залечу сейчас. ща. Они как раз, еют. а, ну, хотя у тебя-то они могут отр вот так вот. Да это знаю, я, я в первый раз тоже так делал, только у меня разгона нифига не было. Что? Да блин, а ч за фрезы? И... какой-то медленный, так... не я не пиздец. Ну так свините. <звук> да не в ту сторону! <звук> Он не едет, <звук> а, Блин, меня еще бейс тут подфриживает, чуть-чуть такие, опа-опа, статоры идут. Очень медленный. А. В одном глазу. У меня притормажит. У меня что-то происходит на компе, я тебе отвечаю. Что-то происходит. Че? Неполноприводное, что ли, разу? Она нет. Не, да не купаем. Она заднеприводная. заднеприводная купе. Подожди, у меня на купе? Да, у меня на компе что-то. У меня У меня синхронизация с облаком идет. Я-то думаю, что за херня. Сколько процентов на этой карте? 50 Спасибо. а чё я не хочу легкую карту. да не ну не, ты не ты, ты не можешь пройти легкую я карту ну, руки мои тоже какая Вы разница читать, Корь, карта легкая я не хочу проходить легкую карту потому что ты не можешь ее пройти. все просто я, я тебя сломал да если бы тут был под углом разорот, я не знаю, что я сделал бы вот с задней приводной тачкой светил. С приводной тачкой. Да, с этой задней приводной тачкой. Это приводные. Телепорты, телепорты. Оп-оп-оп-оп. Блин, все равно фризит чуть-чуть. Ладно. Дебилка. Шо дебилка, сам А нахрен тут эти телепорты какие-то странные? а брат у тебя! Я так же Да блин, чего он тормозит? У меня до 25 просело, а ч за херня? Ну, так я полетел, слышишь? Слышь, слыш. Ты кстати, пропадаешь на ты начинаешь тебе говорить, а потом такой как робот. Я тебя как робот говорил. Оп, ну иногда местами. Да. И, давай тени, подла, подла, подла, подла, подла, слышно, вот чук, пирожочек. Я <смешок> тут медленно пришел, где-то. По Девочка. Да. Все, я чек взял. А, да что за фрезы? Я не взял чек, я перелетел, чек. Да капец, что за фрезы? Просто через каждую секунду такой... Ха-ха-ха-ха. Делай это так вот. Капушка, ты такая длинная. Да. Туполонг. Так, Нахер такая здоровая труба. Да чё за... Зачем ты фризишь? Капец, тупо фризы, да не знаю, блин, такие противные. Вроде не сильно просто О, сейчас, да, 7. Тут, что ты меня ждешь? Я уже вперед уехал. Сказал ты, ты чё, перелетел, я че народ даже на не позабыл. Ну, так я его как бы его перелетел, но я <с throwing>, развернулся и поехал Дорога назад. А, да. ну, <с>... а это какая-нибудь труба? Может такая темная, -ти. Капец! Что с GTA, что с этой картой? У меня тупо вообще лагает по жести У mm, тебя трубу тебя лагает? У меня все лагает. У меня все нормально. Что за говно? Приятел. А я это, а я фрижу. У меня все хорошо. Я притормаживаю. Просто игра сама такая говорит. Что-то у тебя Блин, на заднем приводе то еще и вниз ехать по спирали. Ну да, А что там, вылет что ли или что? Там вылет, да. А как на заднем приводе вылетать на спирали вниз? Ну так, там будет выезд. А еще дрифтик. А у меня еще и тормозит игру всю целиком. Пусть меня еще припачка. Я из этого не могу машину контролить. Не, это капец, -то, вообще. -то. Это жопа жопная. Жопа, жопная. Жопа, жопа, жопа, жопа. То вот эпики, реально, пораздавали GTA, хуй, и все. Mm -hmm. И все, она теперь будет тормозить. А, а я не знаю, пока о чем там гришь, я там не был, я вообще. Ну ты когда будешь, ты мне кажется, так же. Да, а будешь? если, никогда, а если. Да, да Меня за дрифтило прям на вылет, я не долетаю до чека, наверное, даже. Ну да, до свидания. Ааа, че за тормоза? А мне насрайтесь, я не могу по спирали проехать. Я как... а, а, нормально, бить. у тебя еще прокачанная эта тачка. Все-таки надо было ее брать. Почему ты меня не убедил в том, что я ее взял? А, сказал Винсор, бери. Сразу тебе сказал. Ты не сказал, ты сказал, я возьму. что берем? Я возьму вот это. И все, я такой, блин. Ну, я сказал, лучше А, да, я беру. ты не сказал лучше, ты сказал, типа, я возьму вот такую. А, нормально. Все хорошо, я долетел. Я зал, чекпоинт. Че, вот по краю надо ехать, поэтому, да? Да. Он дальше возможно, тебе не понравится. Мне понравится Порез. или понравится? Мне понравится. Или Ааа, да че это за затормоза? А блин. У, у какой он. У -у, а как тут что? Серьезно, это спижиши. Подожди, получается. а ты. А, а че тут? Я прыжки. Мне ну, там сгорело, ну и как ты а, горел? Что потому что там. Да не, не перепрыжки, mm? а про no. другое. Я до них еще не дошел. Они почему не остановился, понял? Просто вообще никуда. От разгона и типа ну В бок скинуло. Я через одну перелетел. Я через одну перелетел. тебе ладно? Да мне ничего объяснять, я просто беру разгон и меня насрать на все и на всех. Оп. Через одну. Оп, еще одна. И знак, конечно же, в меня пролетел. А! Вонючий восклицательный знак Ага Ну давай, я вижу, что ты можешь сама поехать Мне она не поедет с... Она назад кинет. <laughs> да <соц�> <Так у меня. соц> Я только прошел Так красиво и вонючий знак меня подставил Тупо подставил, тупо не, друг Тихо, а. оп ну, конечно, с Все, с в этот раз он меня пропустил А с Два флипа подряд на купешке Серьезно, заднеприводное еще при этом. Пин бос. Flip, слышишь, флип слышь, лип, и дальше второй делаешь флип, только там бустеров уже нету. Еще пусть после... ночь. Не видно, где делать флип. У тебя Нази. ночь? У меня вечер. Погода у меня ночь. У меня, ночь. у меня вот а солнышко там есть. Арассинхрончики. Да, Рас... а Ой. Ой. Я сейчас в этих. В кольцах дай бог Тусуешь. скоро утро наступит, а я, ни... я, я не... застряла в кольцах <смех> машина дерьмо я нажимаю вперед ой, точнее назад она назад вообще не едет я, я нажимаю вперед она начинает ехать назад <смех> <смех> ой на колеса идеально все это по дороге сбор чек. так это что это последнее кольцо не последнее у меня уже 20 человек нет это не последний только не вывались падло и не застрянь там красное Это... последнее знаешь Это ты получается хорошо, когда я, ты выезжаешь я, я, в зеленого, я тебе не знаю как сказать короче я прям я нужно в в так ехать назад получается и вперед и вылететь в сторону человека направо получается они а налево понял и ты сразу человека вылетишь если налево сейчас. вылетишь что ты можешь лететь да ё... всю машину разъ... ты понял, про что я, говорю? я ничего не понял но я сейчас попробую сделать что-нибудь ты должен чека, хочу летать понял направо они а налево Налево ты улетишь. А направо ты прям чек улетишь На любой а способ. Я прям, я все, я взял чек. Я взял да, чек. У меня машина вообще такая грустная, а просто тренда. Я погнал. Что за прывишка? А, просто... да? а, блин. Я что понял, здесь да, стоит Там надо было выехать, что ли, в бог А, нет, не надо было. Я застрял в арматуре где-то. Я в арматуре застрял, я не хочу респавниться, у меня такая красивая раздолбанная машина. Квад вылетать-то. А, подожди, что? А, ну, там на крышу, да, потом. Я понял. Ты Навер... чай -чай Наверное. Наверное, я понял. А может, я не понял. Вот сюда вот так вот вылет. Да. б твою мать. Так, теперь вот сюда. О, давай, да скребись Как заехать на волрайт right сбоку? Как заехать на ворайт, не заезжая на волрайт. Right. Не, не, не на волрайт right, на эту. То, что этажик был, типа, после <сёк> колец. Сюда, вот слышишь, когда будет телепорт, ты телепортнешься, ты сразу сполнишь эту крышу. 38 человек это будет у тебя. Подожди, мне бы сначала бы заехать на этаж. Мы с ним на хиле как там? 6 на 6 колеса были. Мы с его спрыгивали и после не ехали прямо. Вылетали. Ты нам вышел, я пытался. Блин, еще и фризит опять до часа. Ч за Я только сейчас доул райда доехал, братан. Нет, что крейзи. Братан, я только сейчас до валрайда ехал. Тут флипы, да? А мне на этом говнеце флипаться, да? Ой, я просрал первый флип. На них хера идеальный флипчанский. Да, это идеальный. А что а за говно? Ой, я выпрыгнул просто. <с <с О, блин, ты тут конус разбил, я тоже хочу. Я вот этот разобью и вот второй а разобью -то тоже. Кант? Я говорю, ты я только до вулрайда к... А что за говно? На земле человек? У меня гады да. бустер. Хорошо. А у меня приземление кого-то на крышу, по-моему. А нет? Или да? Я на дерево приземлился бомбит? у меня. Да так тормозит? У меня жопа а? горит от того же тормозит. Просто бомбит. бомбит. бомбит. Я я Ть -ть -ть Я просто еду по городу прямо и у меня фризит. Пиндос. Сюда просто надо магию монтажа, наверное, наложить. Mm -hmm. Просто куда пальцами такой. И все. Я тебя тоже вижу. Ты решил меня это помешать мне немножко, да? Ты помогатор 3000, как всегда. Дядь А, я помогатор. Подлец. Да капец, что так фризит mm -hmm. у меня? Жопа горит у меня. Прости, тебя фризит. Меня мне вообще, так меня так красиво фризит. Ты даже не представляешь, насколько у меня я, я тебя. Я знаю, я я я вижу, как ты у меня телепортируешься. Как бы. До свидания. Я тебя толкну, а у себя не толкну. Я видел, ты у меня за, зафризился надо мной. Тихо, вот здесь уже получше. Тихо, братан. Тише. А тише. Смотри, чекай. Оп, дрифт. Это да, почти. Опа, а теперь Что дрифтить будем? Ну, почти. О, о, о. тихо угол, тихо, тихо, тихо, все нормально, там не пошло просто. Сейчас нужно это. подожди, подожди, еще пакет Тихо, братан. Вот сейчас фризануло нормально, удобно. О. Все, ты слышишь, ты на на ты кришешь? Да, да, да, да, на да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, на да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Дурак. Так. Тихо. <кх> Если помешаешь, мне я тебя порейжу Я тебе мешаю. На шашлык как? порежу. Не сегодня. Падла. Мне Падла. Ты съехал, да? Давай. Иди сюда, давай. Ну-ка. Иди сюда. <свеч> <свеч> <свеч> <Ты свеч> Да подожди ты, я переехать не Капец, ты у меня лагаешь, кстати. Нет, нет, меня не лагаешь, кстати. Ну-ка давай, ну-ка давай. Это Да, я в тебя сейчас разберусь. Нажимай Ctrl, чисто Ctrl нажимай. Ковырок делай, прилетай, Вообще все, все, Что-то я много Ctrl, ну ладно. Ну да, я в кей-то долетаю. Да, я долетаю. Давай на меня. Ну ты прозрачный у меня был, кстати, ты у меня моргал. Оп, дрист, дрист, пошел вирус. Дрист Тихо, у меня токийский Дрист Обожрался Дрист Обожрался сушей Дрист Как будет <Paint> 14 <by> секунд? Эээ Слышь, у меня еще чек один 8-7 <combination>. Да слышь Блин, он еще в другую сторону Он не работает я успел, я успел, я успел, я успел, я успел Я успел А все, конец видоса И, в общем так как обещал, вот коммент Я надеюсь, вы его прочитали И что я могу сказать? Короче, во-первых Я такой, типа, временный Нищебродец У меня сейчас тупо нет денег нигде прорекламиться Вот А так у меня сейчас планчики Я уже нашел пару мест Где можно будет порекламиться и скорее всего это все я буду делать в серединке лета Так что ничего не знаю А насчет того, что я делаю топ-контент Ну я типа фиг знаю, топ-контент это или нет Я его сам таковым не считаю Короче, ладно Надеюсь, вам все понравилось Вы поставили лайкосики, естественно Там подписались, колокольчики Дернули, звянкнули Я не знаю, что сделали с ними Все Всем удачи, всем пока